Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и пусть Дух Святой придет и откроет понимание всех вас, всех тех, кто слушает Слово Божье и участвует в этой передаче. Я бы хотел продолжить говорить об этом тексте, который говорит о том, что, что посеет человек, то и пожнет, и что Бог поругаем не бывает. Когда Бог говорит, что он не бывает поругаем, что это означает? Если человек делает несправедливость и думает, что у него есть иммунитет и свобода от последствий, если он думает, что Какие-то преступления он скрывает от человеческого суда. Это не значит, что правосудие Божие не придет. Невозможно поменять Слово Божье. Сам Бог не может это отменить, потому что Его Слово назад не возвращается. И то, что написано, то, что обещано... Это произойдет, хочет или нет человек, плохой или хороший. Он будет пожинать то, что посеял. Поэтому Бог говорит, не обманывайтесь. У вас есть два выбора. У вас, у людей, есть две опции за злом или за добром следовать. Зависит от вас. Каждый имеет выбор, каждый имеет власть над самим собой. Когда Иисус говорит, что «дайте кесарю кесарева, а Богу Божьему, это то, что Он хочет нам объяснить, что то, что кесарь государство требует от народа, Народ должен соответствовать требованиям. Справедливо это или несправедливо, это проблема Кесаря. Он будет перед Богом отвечать. Если человек делает правильные вещи, он будет пожинать правильные вещи. Это ясно и четко. И многие начинают спрашивать у меня, епископ, как мне узнать, если я делаю правильные вещи? Потому что иногда мне кажется, что правильное ⁇ это неправильно, неправильно и правильно. Мы живем в мире, где вещи злые оправдываются, мир лжи, обмана, мир иллюзий, мир фантазий. Весь мир испачкан. Все вокруг живут. В этом неправильном состоянии. И как мы можем знать, если мы правильные вещи делаем, если мы делаем правильный выбор. Мы можем открыть псалом 24. И там есть замечательный текст, который говорит, кто есть человек, боящийся Господа. Кто есть человек, боящийся Господа? Кто он? Ты богобоязненный. У тебя есть этот страх Господень? Написано так, что богобоязненный ему, этому человеку, укажет он, Господь, путь, который избрать. Это здорово, да? Богобоязненный человек. Сам Бог этому человеку покажет этот путь, какой нужно избирать. А... Тот, кто живет сам по себе, без Бога, он будет ошибаться, но, боящийся Господа, он будет получать указания, направление, тот путь, который лучше выбирать, выбор, который приведет к чему-то хорошему. Это очень и очень прекрасно. Вы знаете, все Писание оно друг другу соответствовать, потому что мы читаем этот псалом, который был написан за много-много веков до того, как апостол Павел писал Галатам. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Не думайте так, что делая зло, вы будете Богом избавлены от последствий. Ни в коем случае, ни в коем случае, то, что написано, написано, исполнится. Например, это простой пример, чтобы вы могли понимать. Библия говорит во многих местах, «люби Господа Бога твоего всем сердцем». Первая заповедь. Но в десяти заповедях написана одна, которая говорит так, «почитай отца и мать» чтобы дни твои на земле продолжились. Тогда мы видим, сколько молодых потеряны в наркотиках, потеряны и не знают, как им жить, что делать. Они, могу сказать, никогда даже не думали, что им будет так плохо. Они потеряны полностью. И жизнь теряют, жизнь глупо очень теряют, множество молодых людей. Почему это происходит? Потому что не уважают родителей. Не уважают. Это что-то очень простое, это было еще во времена Моисея произнесено и сказано, но те, кто не исполняют, страдают, нет смысла, бесполезно убегать от Слова Божьего. Ты можешь делать вид, что этого не существует, что ты глухой, что ты не знаешь, но ты будешь пожинать плоды от всех тех семян, которые ты пожинаешь. Если ты правильные вещи сеешь, то ты будешь от этого правильные плоды пожинать. Если злое сеешь, если выбираешь зло, если склоняешься ко злу, ты будешь пожинать плоды от того, что ты посеял. И это то, что происходит. Давайте между нами открыто говорить. Давайте свою жизнь проанализируем сами. Что, что ваша жизнь, как она, ваша жизнь, происходит. Я не могу сам это делать. Не могу анализировать вашу жизнь только... Мою собственную могу жизнь проверять, и я свидетель того, что написано, то, что мы говорим и учим, происходит, потому что со мной так происходит. С моей семьей, со всеми нашими родными. И когда дети, они непослушны родителям, у них короткая жизнь. Вы можете наблюдать, как часто подростки теряют глупо жизнь свою, даже не знают почему. И все спрашивают, почему, почему дети, которые не уважают и не послушны родителям? Написано это. И вопрос такой. А если родители, они там плохие или там нет отца, а мамы а мамы тоже нет, непонятно, там кто моя мама, кто... Отец, тогда ты свободен от уважения. В этом, в этом проблема, что люди не уважают родителей, может быть, но Слово Божье нужно уважать. Все, что человек посеет, он пожнет. Все, что ты сеешь, ты будешь пожинать. Ежедневно, без сомнения. Если ты такой правильный человек и делаешь правильные вещи, я знаю, это, это не модно сейчас, правильные вещи делать. Особенно сейчас, когда все с ног на голову перевернуто, все идет э, в беспорядок. Тогда правильные вещи, честные, это считается странным. То, что для этого мира сейчас правильно, это быть хитрым, это обманывать это за счет других. За счет того, чтобы использовать кого-то, подниматься, за счет хитрости, создавать себе будущее, друзья, без сомнения, я говорю вам, без сомнения. Так же уверены, как то, что Бог существует, это закон, закон жизни. Послушан ты или не послушан, неважно, веришь или нет, ты будешь пожинать плоды Послушание – это сладкие плоды, плоды непослушания – горькие, и вы знаете это. Сколько семей создано и разрушается из-за того, что люди смотрят глазами, а хочу, нравится, и делают то, что не стоило бы делать. Потом пожинают в семьях этот ад. Что-то еще там происходит, ссоры, и убивают даже друг друга. Знаете, ад, ад. А дети, когда появляются, этот ад еще растет, потому что из-за детей люди страдают, и не знают, а кто теперь будет э, родителем, кто будет иметь права, мама или папа и ад настоящий. Все это потому что был неправильный выбор из-за этого. И можно было бы правильные вещи выбирать, да. Человек мог или одно выбрать правильное, или выбирать неправильное, как он делал, например, тогда. Друзья, посмотрите, кто есть человек, боящийся Господа? Ему, этому человеку, укажет он Господь путь, который избрать. Вы сомневаетесь, направо или налево? Тогда, если вы богобоязненный человек, он направит вас к тому пути, который он для вас приготовил. И вы это поймете, то, что написано. Псалом 24, 12. Кто есть человек, боящийся Господа. Ему укажет он, укажет, научит, покажет путь, который нужно избрать. Разве это не здорово? Да или нет? Это со стороны Бога справедливо. Например, люди страдают и мучаются, и говорят так, а если бы Бог был, Он бы меня избавил, Он бы не допустил. Но Бог дал выбор нам. Бог дал нам свободу. И ты выбрал неправильную жизнь. Пожинаешь плоды. Тогда быть просто религиозным, таким добрым, помогать другим. Нет смысла, если ты сам лично для себя неправильные вещи выбираешь. Тогда никак ты от этого не избавишься, от этого слова. Ни адвокат, ни судья, никакой президент, никто не может это отменить жизнь. Происходит здесь у нас, в Бразилии, в России, в Китае, в любом уголке мира, там, где люди живут, они пожинают то, что они сеют. Пожинают то, что сеет. Я пожинаю лично о себе говорю. Я пожинаю то, что я сеял вчера или в течение всей моей жизни. И тот, кто мудрый, мудрый человек, знает это. Мудрый человек, он имеет разум, он это замечает, пожинает плоды того, что он сеет. Если сеешь неправильный, будешь страдать ты сделал такой выбор. Давайте прочитаем еще раз. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он, Бог, путь, который избрать. Это прекрасно. Тогда Бог учит тех людей, каким путем нужно идти, Потому что эти люди богобоязненные. И если вы богобоязненный человек, будьте уверены, он направит тебя, направит твой выбор, и ты будешь делать правильные вещи. Пусть Бог благословит вас. До завтра, во имя Иисуса Христа.